После установки шинды и отключения питания компутатора или по каким-то другим причинам, у вас остается гореть подсветка мышки или клавиатуры. Ну и вообще все остальные девайсы с подсветочкой-перделочкой, которая добавляет плюсов PS в игрульках для дебилов. В основном компутатор оставляет светиться USB устройство из-за настройки в биосе, которая называется GRP. Настройка ERP отвечает за быстрое включение твоего компьютера. Так что не ссы, ничего страшного не произойдет из-за отключения этой функции. Как сказал один мудрец, если тебе что-то не нравится, ставь Linux. Но так как это видео для широких кауловых масс, мне придется рассказать все по порядку. Первым делом вырубаем ПК. Включаем ПУКА и нажимаем на кнопку Delete или F9. Также может быть кнопка F2, и нажимайте одну из этих кнопок, пока не загрузится BIOS. Теперь ищите раздел в BIOS, в котором название как-то связано с Power Management. У всех матери разные, не бомбите. Ищем настройку ERP и фигачим значение files. И наконец-то выходим с BIOS со сохранением настроек.